Главная новость начала моего второго курса в Шаде. Я взял академ. Почему я это сделал и как это отразится на моей учебе в Шаде? Смогу ли я посещать занятия и когда смогу вернуться? Узнаете в ближайшие пять минут. У этого выпуска появился спонсор конференции по data Science и бизнес-аналитики Loginom Day. Она пройдет 15 октября в Москве и соберет прикладные кейсы внедрения машинного обучения в бизнесе и крутых спикеров из Яндекса, Инвитра, Банка России и других компаний. Думаю, она будет полезна для ds и аналитиков, метящих в управленцы, поскольку покажет связь между любимыми нами математическими методами и конкретными сферами и бизнес-результатами их применения. Регистрация бесплатная, по ссылке, которую я приложил в описании. В выпуске будет четыре темы. Первым делом начнем со вполне практических соображений, когда брать Академ, чтобы не отчислили, и можно ли посещать занятия в Академии. Потом проанализирую, что мне уже дал ШАТ относительно заявленных мною целей год назад, и почему я все же решил поставить его на паузу. И напоследок расскажу, как тема шада продолжит жизнь на канале и причем здесь made от Mail.ru, Azon Masters и Зверовская школа 21. Как всегда, тайм-теги вам в помощь. Академ это такой шадовский способ взять годовую паузу в обучении если вынужден заняться другими делами или не можешь справиться с нагрузкой и домашними заданиями. Можно взять не более двух академов за все время обучения. Процедура получения академа достаточно простая. Пишешь о своем желании кураторам на e-mail, и они его удовлетворяют. Однако академ нужно брать вовремя, не нарушая учебные дедлайны по сданным курсам и домашкам. Если вдруг что-то нарушил, не успев запросить дедлайн, все. Отчисление без возможности восстановиться. Пока! Таких дедлайнов в первом семестре 4: К началу октября, во-первых, нужно сдать по одной домашке во все курсы. Во-вторых, к 20 декабря нужно закрыть один обязательный предмет из трех. К 10 января, в-третьих, закрыть два обязательных предмета из трех. И в-четвертых, к 1 февраля, все три обязательных предмета из трех должны быть закрыты. Если чувствуешь, что не успеваешь хоть по одному дедлайну, лучше бери Академ. Я, например, взял Академ 12 сентября, так что нарушения дедлайнов э, не боялся. Кто смотрел меня год назад, помнит самое первое видео про ШАД. Почему, зачем и как. В нем я называл четыре цели обучения в ШАДе. Для меня лично. Первое. Улучшить фидбэк флес за счет машинного обучения. Второе, углубить мое понимание, как писать код. Третье, понять, как преподают дата-сайенс в Шаде, чтобы преподавать его во флес. И четвертое, получать удовольствие от математики. Посмотрим мой прогресс по каждой из них. Первое, улучшить фидбэк по курсам флес за счет машинного обучения. До машинного обучения во флес мы пока не добрались, но автоматизировали сборы и выдачу фидбэк, а также оценку уровня студентов в сравнении друг с другом. Углубить понимание, как писать код. Тут прогресс огромный. После болей, и страданий на алгоритмах, плюсах, многочисленных итераций код-ревью, мучений с гитом и редактирования питоновских библиотек, я стал гораздо увереннее писать код на разных языках. И даже проходить отбор на разные технические метапы разработчика, вроде Яндекс. Cell driving Cars, на которые... Ходил ради интереса Понять, как преподают Data Science в Шаде, чтобы преподавать его во флес. Как устроено преподавание, увидел подробно и сделал несколько своих выводов Но в то же время понял, что преподавать чистый DS уже поздно Слишком много компаний любого размера уже этим занимаются Фундаментально не отличаясь друг от друга Как предложить что-то на порядок лучше, я пока не знаю Получить удовольствие от математики но тут, конечно, цель достигнута и превышена в несколько раз. Однако самый главный подарок, который мне дал Шад, это люди, с которыми я благодаря нему познакомился. Некоторые из них сейчас работают с нами во Флес, а некоторые дают советы и делятся техническим опытом, которого у меня пока нет. Без Шада этих классных знакомств, конечно, не было бы. Почему я взял Академ тогда? Потому что считаю, что год, вложенный в работу над другими вещами, сейчас будет для флес полезнее, чем дополнительный год в шаде. Есть достаточно много гипотез в нашем бизнесе, которые я хочу протестировать как можно раньше. И у меня просто-напросто не хватило терпения их откладывать на потом. Шад приносит удовольствие, тренируя и развивая мозг но при этом занимает много времени. Я пока, к сожалению, не могу позволить себе вложить столько времени в хобби, а в работу время вложить я должен иным образом. Я планирую дальше заниматься Data Science, поскольку это императив будущего, но пока что не в формате шада. Вернусь ли я в шад? Мне было бы это интересно сделать. Поэтому я не отчисляюсь, а именно беру Академ. Но получится ли у меня вернуться, я пока не знаю. Для вас как зрителей, мой Академ — это небольшая потеря, ибо про поступление про учебу в ШАДе я уже рассказал, ну, все, что мог. Кажется, добавить уже ну, нечего. Однако при должном количестве ваших комментариев, ну, например, хотя бы штук 50, Тема изучения Data Science получит новую жизнь на канале. Хотели бы вы узнать, чем от Shado отличается, например, Made от Mail.ru и Озон Мастерс? Как к ним пройти отбор? Кому и зачем стоит идти в Школу 21? Какие есть еще альтернативы? Если да, напишите об этом в комментариях и поделитесь, что именно вам интересно. А я схожу в гости, например, к Виктору Кантуру и Александру Дьяконову. Расспрошу их и покажу вам. Жду ваших идей. До скорой встречи. Пока!